Привет! С вами снова интернет-магазин «Водолей». И сегодня мы поговорим о одном из типов насосов. Это ручные насосы для скважин, колодцев, обесинских скважин. Или обесинских колонок, как их называют. У нас с вами ручной насос «Обесинка». Корпус этого насоса выполнен из чугуна. Принцип его работы состоит в том, что здесь находится поршень, который мы заливаем предварительно водою. И потом, значит, производя движение, создается вакуум в нижней части и происходит подъем воды. Благодаря этому механизму мы можем сделать следующее. Поднять воду с глубины до 8 метров, создать производительность до 28 литров в минуту. Но она, естественно, завязана на, на ваш мышечный аппарат, поэтому зависит конкретно от вас. Вот. Напор под насос создавать не может, только самый излив ведро повесили, подставили. Залили воду, качаем, вода поднимается, течет. Насос имеет встроенный обратный клапан. Резьбовое соединение с трубой 32 ДУ32, дюйм четвертью. Внутренняя резьба. Четыре отверстия для крепления на подставку или стакан. вот, Обратный клапан. Чугунный с резиновой прокладкой для герметичного подключения. Вес насоса такой существенный. И порядка 15 килограмм составляет. Насос можно демонтировать на сезон или на зиму, откручиваем вот эти два болта, снимаем всю часть и обратно клапан точно так же забираем чтобы он... и закрываем, чтобы он здесь не потерялся и ноги к нему не приросли. Поршень выполнен из кожи, поэтому требует предварительной заливки. И если вы редко пользуетесь, немножко подождать, чтобы он разбух и заполнил, прилег максимально к корпусу, который шлифованный чугун находится внутри для чего можно использовать абиссинская скважина диаметр трубы 32 мм ну, или один дюйм или же можно использовать для скважины параллельно с работой основного насоса устанавливаем ручной насос на поверхности, опускаем трубу внутрь, она уже не так много занимает обратный клапан в принципе ставить не нужно дополнительно на низу просто хватит нам и этого для работы вот, то же самое для обычного колодца, допустим, колодец ровен землей, ставится люк, или чуть приподнят, ставим, монтируем этот насос на поверхности колодца, опять же, труба по прямой опускается вниз в воду, залили, качаем. Ручка поворотная, двигайки открутили, ручку можно сместить, то есть, если вы колодец, допустим, смонтировали, чтобы он стоял у вас сбоку, ручку поворачиваете сюда под угол 90 градусов, качается, ведро наливается. Все легко и просто. Хороший вариант как декоративный для участков, и позволит вам пользоваться водой даже тогда, когда отключен свет и все остальные без воды а у вас она есть. Опять же, только одно условие до воды должно быть не более 8 метров. Он в принципе способен поднимать воду с большей глубины. Вот, но тут много составляющих, которые не зависят от вас. Это степень износа самого поршня, естественно. То есть, если, допустим, разрежение под поршнем будет настолько сильное, что там вы тянете метров с 10-15, хотите поднять, разрежение большое, просто начинает посасывать воздух между поршнем и стенкой, и насос просто отказывается работать. Ну, вы работаете, а воды у вас нет. То есть, ну, не поднимаете ее. Поэтому... Это надо учитывать при выборе насоса, знать параметры вашей скважины или колонки или колодца для того, чтобы убедиться точно, что этот насос вам подойдет. Вот такая модель выполнена она в обычном лите. Точно так же есть модель обесинка в декоративном литье. Она имеет черный цвет, здесь зеленый черный цвет. И декоративные ставки из чугуна по всему периметру. Отдельно от этого насоса предлагается к продаже подставка, пьедестал. Она вот. Получается коническое выполнено, ставим на землю, а наверху 4 отверстия ответных для подключения самого насоса. Точно так же обычное литье и декоративное. Вот в принципе все. Если вдруг какие-то вопросы у вас остались, мы что-то не захватили, оставляйте свои комментарии, смотрите наши видео, подписывайтесь. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго, до свидания.